Как видеоролик влияет на выход вашего сайта в топ 10 Яндекса и Гугла? По сути, видео является очень вкусным и ярким информативным контентом что для Яндекса, что для э, Гугла. И поэтому э, Google и Яндекс очень хорошо ранжируют статьи, которые имеют э, у себя видеоролики. Сам по себе видеоролик дает траст любой статье, любой странице, и поэтому использование видеороликов очень благоприятно сказывается на продвижении ваших сайтов. Обратите внимание на то, что статья с видео будет показываться в выдаче в кратном количестве раз больше и выше, чем статья без видео. Попробуйте, поэкспериментируйте, и вам понравится. Если у вас остались вопросы, задавайте их под этим видео, а также обращайтесь к нам по этим контактам. Пишите, звоните, дружите и подписывайтесь на канал видео для бизнеса.